Девятьсот девяносто восемь, девятьсот Здрасте! Это я, физпект Немножко стесняюсь, потому что мне не кажется 10 так вот на камеру. Возможно, кто-то пришел с Ютуба, возможно, кто-то и так был подписан на Телегу, но этот ролик не для всех, потому что тут будет жутко немножко. Я покажу свою спину полноценно. Сейчас вы впервые увидите меня голым, мою болезнь полностью. От и до запыхался, извините, просто тысячу раз отжимался. Вот. А, не знаю, с чего начать, наверное, с гайда, как круто снять футболку. Берете за вот эту штучку, берете, делаете немножко вот так вот туда руку, и все, и чисто вот так вот. О! та а, Это я, голенький. А, жирочек, да? Потом предлагаю посмотреть спустя время, как изменится мое тело еще раз буду показываться. Ну, и а сейчас моя, собственно, спина. Что там? Добально видно? Ч ты крин кринжуешь, да? Я тоже кринжую, мне, мне немножко стыдно. В общем, вот как-то так, возможно, выглядит моя спина. Вот так вот выглядят мои плечи. Где-то 40 тысяч человек Ну, обещал сделал, ББ.